А, я не буду больше так, дяденька. Только полицию не зови. В этом убийстве нет никакого смысла. Насколько я понял, у американцев есть нелегал ФСБ, но они сами не знают кто. Но у нас никогда не было нелегала на Лубянке. Ничто, не забыл, что с завтрашнего дня я пенсионер. Ты единственный, на кого я могу положиться. Вся операция срывается. А у тебя в группе, скорее всего, предатель. Чтобы тебя вы упор не видели, будь у всех на виду. Я тут заметила кое-что странное. Ближний, подходите. Я умею стрелять. Это вам. Мне? Очень личное. А от кого? Там все указано. Ты мне обещал. Сто у него кто-то есть. Хотите правду? Никто из ребят не поверит. Mm -hmm. Либо ты со мной, либо ты с ним. Что-то не так, товарищ подполковник? Mm -hmm. Все будет хорошо. Пой. шпион премьера многосерийного фильма скоро на первом завтра все тайна станет явным